Чем более вы центрированы, чем более вы расслаблены, тем больше возможность глубоко войти в отношения. В отношения входите вы. Если вас нет, если вы напряжены, нездоровы, встревожены, раздроблены, кто сможет глубоко войти в отношения? Из-за своей раздробленности мы боимся входить в глубокие слои отношений. Потому что тогда будет открыта наша реальность. Тогда нужно будет открыть сердце. А сердце состоит из сплошных фрагментов. Внутри вы не один человек, вы целая толпа. Если вы действительно кого-то любите и открываете сердце, другой может подумать, что вы толпа, не один человек. Вот в чем страх. Вот почему люди удерживают отношения на поверхностном уровне. Они не хотят идти глубоко. Только поверхностные контакты, только поверхностные соприкосновения и бегство, прежде чем появится что-то более глубокое. У вас бывает только секс, и даже секс объединенный, поверхностный. Встречаются только границы, но никогда не любовь. Может быть расслабление для тела, катарсис, но не более того. Если отношения не очень глубоки, мы можем сохранять маски и когда мы улыбаемся, не нужно улыбаться нам самим. Улыбается только маска. Если вы действительно захотите идти вглубь, встретится опасность. Вам придется идти обнаженным, а это значит, что все внутренние проблемы вот это очевидно другому.